Китай успешно протестировал пассажирский беспилотник. Аппарат работает на электрических батареях. За раз он может перевести одного человека или груз в 100 килограмм. Дрон может летать на высоте до 500 метров на максимальной скорости в 100 километров в час. Дрон прошел тесты в условиях тумана, жары и сильного ветра. Однако разработчики отмечают, что пока использование таких транспортных средств невозможно. Развитием беспилотного транспорта занят не только Китай. Производитель автомобилей КАМАЗ совместно с Cognitive Technologies разрабатывает свой вариант беспилотника. В проекте также участвует Казанский федеральный университет. Технология разрабатывается с 2015 года. Беспилотный транспорт на данный момент распознает автомобили, наиболее часто встречаемые дорожные знаки, пешеходов, независимо от их движения, и различные препятствия на дороге. Все это осуществляется благодаря радарам, активным образом Сенсору, видеокамерам, системам связи и прочей бортовой электроники. Казанский федеральный университет разрабатывает систему связи с беспилотными автомобилями. Это дает КАМАЗу преимущество перед иностранными конкурентами. Мы строим так сказать, системы, которые могут в течение длительного времени, используя наши так сказать, разработки, скажем так, не привязываться к данным спутника, а иметь погрешность передвижения, ну скажем так, накопленная погрешность передвижения за полчаса не более 10 сантиметров. Система позволяет автомобилю продолжать движение, несмотря на отсутствие связи со спутником. Модели других производителей, оказавшись в неблагоприятных условиях, остановятся. Беспилотник КамАЗа уже прошел испытания в компаниях нефть снабжение и Газпром нефть оренбург В перспективе беспилотную технику можно применять на внутренних дорогах баз снабжения, а также зимних автодорогах, ведущих нефтепромыслом. нефтепромыслам. Артем Тупичкин, Универньюз.